Всем привет, дорогие друзья! Решил записать видео. Еду сейчас в машине по дороге из Николаева на Киев. И хотел поговорить с вами вот о чем. Многие спрашивают, вот ты занимаешься сетевым маркетингом. Мне надоели продажи, мне надоел продукт, мне надоели склады. Здесь нужно заниматься продажами. Я устал. Это все короче надоело. И многие люди ищут бизнес без продукта, инвестиции, пассивный доход. Но я хочу вам открыть маленький секрет. Знаете, чем я вот занимаюсь в бизнесе? Я не занимаюсь продажами четвертый год работая в компании женес самое главное что я делаю первое это я пользуюсь продуктом я получаю свой результат по продукту я каждый день молодею я улучшаю качество своего здоровья качество жизни и я занимаюсь поиском людей которым нужны деньги Понимаете, я ищу людей, которым нужны деньги, а таких людей в округе очень много, всем нужны деньги, бедный человек, среднего достатка, богатый человек, всем нужны деньги, и я приглашаю людей в бизнес, я приглашаю в систему, которая за меня 90% выполняет все работы. Эта система называется автосбыт. Вот и все, все очень просто. Люди, у нас не финансовая пирамида. Вы поймите, деньги нам платятся за товарооборот. Если есть продукт, значит есть и товарооборот. Каждый из нас, человек, который включается в бизнес, он заключает договор с компанией на дистрибьюцию. И он покупает продукт для себя, просто пользуется продуктами. Каждый из нас пользуется продуктами, покупает столько, сколько хочет. Нет никаких обязательств, что нужно купить там на 1000 долларов в месяц, на 2, на 3, на 5 и так далее. Пожалуйста, пользуйся продуктами, получай результаты по продукту и ищи людей, которые хотели бы заработать деньги. Я занимаюсь поиском людей, которые ищут деньги. А теперь задайте себе вопрос, а сможете ли вы найти таких людей? Если да, вам этот бизнес подойдет. Вокруг каждого человека есть сотни, тысячи людей вокруг в повседневной жизни, которые ищут заработок. Просто нужно с ними поделиться вот такой информацией. Слушай, Серега, вот есть классная тема, можно из дома через интернет зарабатывать деньги. На ссылочку зайди, посмотри презентацию, тебе там все расскажут. О компании, о продуктах и о самой системе работы. Так что, хочу всем сказать, что наш бизнес, в котором мы работаем, это бизнес 21 века, и многие люди даже не догадываются, что можно здесь работать, используя телефон, MacBook, ноутбук, планшет. Находясь даже в дороге, вот я еду и сейчас с вами общаюсь, а мой бизнес работает. У меня партнеры в 45 странах мира, и что они делают? Они покупают продукты для себя, пользуются. Кто-то, естественно, занимается продажами, тот, кто любит, и умеет продавать. Я, допустим, не умею продавать продукцию, если бы здесь нужно было продавать, я бы здесь, наверное, не работал бы, это не для меня. И я занимаюсь поиском людей, которым нужны деньги. Вот и все. При этом люди, включаясь в бизнес, покупают продукты для себя, для своей семьи, для здоровья, которые просто необходимы, понимаете? Такие продукты, которые делают профилактику против всех заболеваний. Просто вот. Нужно заниматься профилактикой, а не лечением. Когда уже твое здоровье в критическом состоянии, и ты начинаешь его лечить, ты денег выбрасываешь в десятки разы больше. А вот заняться профилактикой, продуктами нашей компании, это нужно делать. Вот и все. И оказывается, я проанализировал, и получается, что в наш, бизнес, наш бизнес подходит всем людям. Кто-то будет пользоваться продуктами и улучшать свое состояние здоровья, а кто-то будет зарабатывать деньги. Если ты такой, под этим видео будет ссылочка, на нашу презентацию в интернете либо мои контакты, телефон он же будет Viber, Whatsapp, Skype свяжись со мной, я дам тебе информацию ты хотя бы будешь знать что есть такая возможность, что люди из дома через интернет э, развивают бизнес и зарабатывают деньги зарабатывают 100 долларов в месяц, 200, 300, 500 есть люди, которые зарабатывают и 1000 долларов, и 2, и 3, и 5, 10, 20, 100, и 100 тысяч долларов. Все зависит от э, твоих амбиций, какие у тебя цели. Так что я желаю вам всего самого наилучшего, успехов. Подумайте, может быть, э, эта информация к вам постучалась не просто так. Принимайте решение, связывайтесь со мной. И эта информация может изменить вашу жизнь. Так как э, изменила мою жизнь. Я свободный человек, я путешествую по миру. Всем пока. А я поехал дальше.